Словно птицы вереницей Уносятся в заоблачную даль Вот только если птицы могут возвратиться То годы наши, годы никогда Но только мы о том грустить не будем Взгляни вокруг, какая благодать С тобою рядом люди, они тебя все любят Они пришли поздравить и сказать Будет радость и жизнь, есть и повар, и есть настроение, так погуляем, давай от души с днем рождения тебя, с днем рождения, сколько мне не было сказано слов, ты прими в этот день без сомнения: нашу дружбу и нашу любовь, нашу дружбу и нашу. Поздравлений будет много И это все, конечно, неспроста Жизнь дальняя дорога Родные в ней подмога Так будем жить лет минимум до ста Печали не должно быть в нашем списке А вот улыбок и цветов не счесть В кругу родных и близких Пусть разлетятся искры Шампанского салютом в твою честь с днем рождения тебя с днем рождения, пусть полна будет радостью жизнь, есть и повод, и есть настроение, так погуляем, давай от души С днем рождения, тебя с днем рождения, сколько бы не было сказано слов, Ты прими в этот день без сомнения, нашу дружбу и нашу любовь. Нашу любовь С днем рождения тебя, с днем рождения С днем рождения тебя, с днем рождения С днем рождения тебя, с днем рождения